Здарова, братюни, с вами как всегда я, Джасти, и сегодня приготовил для вас видео про колесо удачи. Суть этого видео в том, что перед началом раунда я кручу колесо с челленджами. После того, как мне выпадет челлендж, я его не буду менять, пока я не умру. Но если вы все поняли, и я могу начинать. Погнали! играть без прицела ну шо народ я уже в катке я все настроил и надеюсь все будет нормально потому что видео записываю уже в четвертый раз да я в обход я обхитрю Я попасть не могу! Капец! Чё это круто, Сой? А, ну, я играю без прицела, да. А челик уже туда побежал, лол. Нормально. Но минус в том, что я не меняю сейчас челлендж. Это сейчас будет проблематично. Придётся калаша зажимать. Даже вот с этим вот э, количеством патронов я все равно не могу определить, где тут прицел. Что-то... Ну, пап, ну... Черт! Меня завалили. Пиксели. Играть на минимальной графике. Как смотрю новый раунд, это реально пиксели. Вы садите на этот дигл. Что с ним не так? О, господи, вот эта детализация текстур. Все прям качественно. Здесь идет... Я его завалил! Где калаш? А у меня все время был клаш. А! Черт. Ну ладно, это было ожидаемо. Петух. Играть на шифте плюс с P90. Шикарно. Может полкнуть ку-ку-ку-ку сюда. Кукурику! -ку -ку. ку -ку. Весело. Какао. Сказочный долбоеб. Кто-то уйдёт сбоку. <смех> <смех> Не сработало. Это стоило было ждать. Хитман. Играть только с юспом. Ну что, пацаны, я хитман, да? Играю с юспом. Короче, давайте сейчас на эту форму спецназа и переоденусь еще. Будет шикарно. Ту тут! -тут, -тут. верись! Красавчик! Я почти смог. Я смог. Хорош. На последней секунде. Хороший спа, давай. Иди сюда, мы сладенький. Нет, нет, нет, черт. Блин. Флэш, играть на максимально СНС. Короче, я не понял, как мы выиграли в прошлом раунде. Но мы как-то выглядим. Это уже хорошо. У меня бом бомба. А я бомба. Так, нет. Ладно. Валит вопрос. Красавчик И красавчики, пацаны Вы затащили И мы так и не меняем челлендж, поэтому Да И при, при этом все, я на первом месте Хорошо Ой, хорошо Стоп А, -а, -а я купил Ладно, ладно. Ладно, пойду со своей командой туда. Чёрт, нет! Фу, красавчик, пацан, красавчик. Не знаю, хорошо или это плохо, но пока что ну, мы уже третий раунд не меняем челлендж. А точнее, я не меняю. Блин, мне не нравится с ним челлендж играть, потому что сожимать очень неудобно. А, я один остался. Черт нет! Деньги дома оставил. Играть без закупа, плюс нельзя использовать поднятое оружие. И я должен играть сейчас без закупа. Идеально просто. Мне сегодня везет на челленджер. Пацаны, я бесполезен. Чёрт, это было ожидаемо, то что я ничего не смогу сделать. Обидно. Петух, играть на шифте плюс с пей 90. Хорош! пиксели играть на минимальный графике. я опять должен играть с пикселями шикарным вся моя команда подохла и один остался на пасе, настраивая все это Но посмотрите на этот некромайсер. что это такое это, это реально пиксели Это просто реально пиксели Объясните, что это? Уди, у Дида, моя позиция? О, черт. Мне взяли с ножа нормально. Местник играть только с ножом. Я мясник, я должен играть только с ножом, это обидно. Что-что, а вот этот челлендж... Я... Нет! Нахрена-то в лес, черт. И да, на этом все, надеюсь, вы поставили лайк и подписались на мой канал, ведь на 100 подписчиков я разыграю аккаунт сэкэрникаромансер и Dragon Glass. А с вами был я, Джасти, еще увидимся.